Путина. Сегодня день рождения. Что бы вы хотели, по-моему, пожелать? Ну, чтоб не было у нас войны и все нормально, чтобы было. Что еще? Чтоб здоровье у него было. Чтоб дольше побыл этим, этим президентом.